Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И у меня сегодня для вас экспресс мастер-класс по вязанию мужского джемпера. Эти два джемпера были связаны по одному и тому же мастер-классу, о котором я скажу чуть позже и уверяю вас, вы будете приятно удивлены. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, вы все поймете. Итак, вернемся к нашим джемперам. Первый джемпер был связан из пряжи Yarn Art Jeans. Здесь у нас 55% хлопка, 45% полиакрила. Если кому-то интересно, цвет 17. Вязала этот джемпер я спицами 5 размера. Он связан весь лицевой гладью. Изюминка у него состоит в том, что по краям, по низу, на рукавчиках и по вырезу горловины у нас идет отделка айкордом. Вот видите, на рукавчиках тоже айкорд. И еще изюминку этому изделию придает вот такой вот декоративный шов. В этом джемпере вот этот декоративный шов проходит по регланным линиям, по верху рукава, а также внизу рукава. И вот так он безотрывно переходит в боковой шов. Второй джемпер я вязала из пряжи Ализе Бодру. Здесь у нас 48% лен и 52% полиэстер. И здесь еще есть вот такие вот полоски. Сейчас я их покажу. Их я вязала из пряжи Вихорка Конопляная. В пряже Ализе Бодрум 280 метров на 100 грамм, а в пряже Конопляная 280 грамм на 50 метров. То есть вот эту пряжу я брала в две ниточки и они идеально друг с другом, так скажем, сошлись. У светлого джемпера точно так же закрытие петель выполнено везде по методу i -cord. Вот видите и внизу точно так же. На регланных линиях и по боковому шву с переходом вниз рукава у нас идет декоративный шов. Вот эти полоски являются изюминкой, конечно, этого изделия. Очень красиво сочетаются пряжа друг с другом и специально на рукавах я их сделала на разных уровнях. Смотрится это достаточно таки оригинально. Поверху рукава декоративный шов я здесь выполнять не стала, потому что здесь добавлены полоски и этот шов был бы, на мой взгляд, уже лишним. Вот посмотрите, как красиво сочетаются эти две пряжи, как будто бы это единое целое, мне очень нравится. Итак, вяжется такой джемпер сверху вниз, делается расчет петель для горловины, набираются петли открытым методом. Далее мы вывязываем в обязательном порядке росток, для того, чтобы у нас изделие сидело идеально. Потом мы делаем прибавки в регланных линиях. Набираем петли подреза, делим петли на рукава, спинку и полочку. И дальше продолжаем вязать рукава, спинку, полочку уже по отдельности. После того, как и на тушке, и на рукавах связалась необходимая длина, мы выполняем декоративные швы и уже после этого делаем закрытие по методу айкорд. Вот таким образом вяжутся эти джемпера. Я думаю, что тот, кто умеет вязать, тот все понял и свяжет. А если вам необходима помощь с расчетами, объяснение каждого момента вязания, тогда я вас приглашаю на свой мастер-класс и сейчас все подробно о нем расскажу. Итак, мастер-класс по мужскому джемперу «Фаворит» находится на моем сайте «Факультет рукоделия». Вы можете перейти по ссылке под этим видео и увидеть все своими глазами. Сейчас я для вас открою этот мастер-класс, покажу, как там все устроено, а после обзора вы увидите фотографии готовых фаворитов, связанных по этому мастер-классу. Так что не переключайтесь, смотрите видео до конца. Вот так выглядит мастер-класс и ссылку на эту страницу вы получите после того, как сделаете оплату. Вам придет она на почту, также придет туда пароль для входа. В вы найдете большой блок по пряже, которая была использована в моих работах, а также большая подборка пряжи, подходящей для этого мастер-класса от магазина Византия, который предоставил специально для покупателей этого мастер-класса вот такие приятные скидки. Далее в мастер-классе вы найдете видео по работе с файлом, а также рекомендации как снимать мерки и сам файл с расчетами находится вот под этими кнопками. Для вашего удобства эти файлы я расположила на Google Drive и Яндекс Диск, то есть какой сервис вам удобнее с того вы и скачаете. Далее идут пошаговые видео уроки, которые вам будут необходимы для работы. И вот так выглядит сам файл. Посмотрите, здесь есть первый раздел, где мы должны занести свои данные, измерения. Далее идет описание этапов вязания. Сейчас вы видите здесь нолики. Вот под такими красными кнопочками находятся те же самые уроки, которые я вам показывала в мастер-классе. То есть вы сможете их посмотреть оттуда, откуда вам это будет удобнее. Вот видите, сколько уроков. И посмотрите, под каждым пунктом дана рекомендация о том, что необходимо делать в данный момент. Файл очень компактный и конкретный. Нет никакой воды. Здесь только то, что вы должны делать. Есть еще третий раздел, на него можно не обращать внимания, я его здесь оставляю только для того, если вдруг у вас есть понимание процессов вязания, понимание формул, тогда вы можете зайти и здесь что-то подправить. В остальных случаях я сюда даже не рекомендую заходить. Вот такой вот небольшой файл и посмотрите, в самом начале мы с вами вяжем образец и забиваем свою плотность вязания вот в эти две ячейки. Например, такая. Я сейчас просто из головы беру цифры. Смотрите, мы поставили сюда свои цифры, то есть измерили себя. Я там все рассказываю, как снять мерки, как все измерить, где какой параметр записать. И далее вы видите, что файл дает расчет под вашу пряжу, под вашу плотность вязания. Вам дает расчет этого изделия. Все, больше ничего не надо делать. Вы просто берете нитки, берете спицы, набираете столько петель, сколько вот здесь показывает вам файл, смотрите э, урок, как набираются петли, далее расставляем маркеры и так далее. Все предельно конкретно, ничего лишнего, я очень долго работала над этим файлом. Я действительно очень сильно заморочилась, и я уверена на сто процентов, что по этому расчету свяжет любой человек на любую фигуру, любое изделие регланом сверху. Далее вы можете по этому расчету дать волю своей фантазии, заменить ту обработку краев, например, на резинки, связать какой-нибудь отложной воротничок под свитер, либо может быть воротник-хомут. Возможно, оформить линии реглана каким-то интересным узором. И у вас получится совершенно другое изделие. Но то, что оно будет по вашим размерам, это я вам гарантирую. Напоминаю, что продажи начинаются с 1 октября. И на первые четыре дня, включительно до воскресенья, я вам даю вот такую вот скидку. То есть, мастер-класс будет вместо 650 рублей, стоит 399 рублей успевайте покупайте также вы можете зайти в инстаграм и увидеть отзывы об этом изделии об этом мастер-классе об этом расчете для того чтобы вы убедились что все о чем я сказала это реально и расчет действительно классный и купив этот мастер-класс вы получите расчет для любого изделия. Вы обвяжете всю свою семью, вы свяжете и дочки, и внучки, и себе, и мужу, и зятью, и свату, всем, кого хотите, свитер регланом. И если вы еще подключите сюда свою фантазию для того, чтобы изменить внешний вид изделия, у вас получится абсолютно разные изделия. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Я жду вас на своем сайте. Также я жду ваши отзывы об этом мастер-классе, о том, какие изделия у вас получились. Мне будет очень интересно увидеть ваши фотографии. Ставьте лайки, пишите комментарии, переходите на сайт. Всем пока-пока. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия.